против Путина вовсе не означает, что за Навального. Конечно, не означает. Конечно, не означает. Но вот обратите внимание, сейчас так все срослось, что Навальный сидит в тюрьме. Те, кто против Путина, даже если они не поддерживали его, когда он не сидел в тюрьме, они должны поддерживать, что он должен быть на свободе и имеет право заниматься сам любой политикой, не спрашивая у Путина, Хренутиных и так далее. Ведь это так. У любого... Можем спросить у коммуниста, да, там у националиста, у либерала, у кого угодно. И если он ответит иначе, значит это гнида путинская, понимаете, путинская гнида и не более того. То что он может сказать, да, я там, к примеру, там коммунисты будут голосовать там за какого-то условного этого Грудинина там или там поддерживаю какого-то условного Платошкина или Бондаренко да, или там я за народовласть я за условного какого-то Мальцева да. ну это да это конечно так но все эти люди они конечно должны быть против путина а если они не против путина то все остальные условные улетают остается безусловный путин абсолютно безусловный Поэтому либо за Путина, либо против Путина. А если против Путина, то, конечно, за освобождение Навального. Потому что Навальный сидит только по одной причине. По причине, что Путин еще, сука, жив и сидит в Кремле.